Всем привет! Сегодня будет очередной урок. Этот урок будет достаточно простой. Мы будем создавать эффект картинки, вернее текста в картинке. Я не знаю, как точно называется, но вот наглядно будет, думаю, лучше. То есть тот эффект, когда у вас текст заходит за какой-либо объект на изображении. Тому будут горы, изображение человека и так далее. Я покажу два способа, которые я использую. Один более правильный, но чуть муторный, другой более быстрый, но не всегда универсальный. Итак, давайте приступим. Первое, что мы сделаем, это выберем изображение, на котором будем применять данный эффект. Я использую обычно такой вот сайт unsplash.com, здесь очень крутые и качественные фотографии, которые я периодически использую в постах для своего блога, например. Лучше всего подходит изображение, где есть четкие очертания объектов, например, здания, дома и большой контраст между ними. То есть, когда идет небо, например, и горы. Ну, конечно, наиболее эффектно будет, если заморочиться, есть какие-то листья, либо мелкие детали и применить данный эффект там. Вот, мне кажется, вот эта картинка хорошо подойдет. Есть четкие начертания гор. Достаточно красивая картинка. Ну и тем более это Бали. А на Бали я очень хочу. Давайте применим здесь. Перейдем в Photoshop, он у меня уже открыт. Файл создать. Так как мы его просто копировали из браузера, он автоматически мне подставил параметры разрешения изображения. Здесь достаточно нажать Ctrl-V и сразу у нас поставил свою картинку. Итак, первый способ, он является более правильным, как никак, как по мне. И вообще в целом. Так, создаем новый слой, берем инструмент текст и пишем наш текст. Пусть он будет, например, ну я знаю, что это бали. Бали. Так трекинг чуть меньше текст мне кажется мне вот нравится в последнее время для гор текст каньон каньон такой вот тут можно трекинг сделать побольше Так, и суть такова, что вот горы у нас будет поверх текста. Создается эффект такого объема. Блин, что-то мне шрифт здесь не очень нравится в итоге. Давайте возьмем другой какой-нибудь. Вернемся, наверное, к Мюллеру. Где он? Жирненький Так, уменьшим немножко размер шрифта. Так, давайте сделаем текст по центру. Ctrl A. И с помощью панели выравнивания выровняем по вертикали. Итак, первый, слой, первый способ заключается в том, что мы поверх, вернее, на изображение выделяем объект, который будет поверх текста с помощью выделения и накладываем его с верхним слоем. Для этого можно использовать любой объект для выделения, лассо, магнитное лассо, которое вам более удобен и подходит для данного случая. Я возьму простое лоссо. тратя на это много времени я не буду, просто покажу как пример. Здесь у нас начинается примерно выделение и доходит до сюда. То есть выделяем этот участок гор. Можно убрать непрозрачность у текста пока. И просто вот так вот проводим выделение. Те места, где выделение не не граничит с контур мы можем просто потом удалить ластиком позже вы увидите как это сделать черт у меня садится батарейка на мышке беспроводной моей поэтому она жестко жестко тормозит так и здесь просто чтобы перемещаться вот так по кадру, зажимаем пробел. То есть нажимаем пробел, появляется вот такая вот рука. Чтобы увеличить или уменьшить изображение, если вы уже его выделяете, используем комбинацию Ctrl плюс либо Ctrl минус на клавиатуре. Ну, либо просто колесико мыши. Так, вот мы выделили наш кусочек гор. Теперь переходим на слой с изображением, нажимаем Ctrl-G комбинацию. Тем самым мы дублируем этот участок выделенный на новый слой. И теперь просто перетаскиваем его на поверх текста. Непрозрачность у текста можно убрать. И нам осталось удалить вот лишнее. Попробуем инструмент волшебная палочка. Ну, в данном случае он не очень подходит нам. Тут я бы предпочел просто пройтись пластиком. Ну, либо выделить магнитом ласто или пером, а потом удалить. Я это сделаю так просто неаккуратно, чтобы показать на примере. Если это, конечно, какой-то реальный заказ или проект, то нужно делать более, более заморочнее и аккуратно. Давайте пока поставлю на паузу видео. Итак, я вырезал наш текст. Вернее, наши горы. Запись. Сделал я достаточно скорую руку, поэтому получилось не совсем аккуратно, но. Надо при реальном проекте, конечно, лучше заморочиться и здесь применить и тени поставить и так далее. Плюс данного способа то, что он универсален, вы можете легко заменить ваш текст и он будет всегда оставаться ваш за, за изображением с, гар, э, с тем изображением, которое вы выделили. Но опять же, вот видите, местами не весь текст будет сочетаться у вас, если бы я горы выделил полностью, то да, а так я выделил не везде, не везде качественно, этими местами придется, я не удалил просто. Упс, так, давайте сохраним папку и покажу второй способ. Второй способ, мне кажется, попроще, но не совсем универсальный. То есть вы не сможете легко изменить текст, сохраняя эффект. Так. Принцип заключается в том, что вы удаляете уже не изображение с горами, например, а просто применяете маску слоя на текст. Вот у нас есть текст «Bali». Нажимаем здесь на маску слоя, чуть-чуть убираем непрозрачность у текста, выбираем инструмент «Ластик» и можем просто стереть текст по границам. Хотя в данном примере это тоже достаточно замороченный способ. Если были бы четкие начертания без всяких деревьев, то было бы проще реально. Удаляем те места, где у нас пересекается текст и изображение. Также легко можно восстановить участок, если вы, например, случайно вот так прошлись. Для этого нажимаете клавишу X, либо здесь меняете местами наши цвета. И теперь он будет нас восстанавливать. Снова нажимаете X и снова у нас удаляется. В общем, аккуратно проводится с ластиком по всем участкам. Я этого сейчас делать не буду, чтобы не отнимать лишнее время. Возвращаем непрозрачность, и эффект у нас получается похожий. Тут, конечно же, нужно удалить деревья и так далее для, большего, для большей реалистичности эффектом. Минус способа то, что если вы меняете текст, он у вас приклеивается к маске слоя. Видите? Поэтому он не совсем универсальный. Давайте вернемся к первому способу. И на текст здесь можно наложить какой-либо градиент, чтобы он расписался в цвета. Если Свет падает у нас сверху вниз, то здесь вот. Снизу мы возьмем темный какой-либо цвет, а сверху посветлее. Ну пусть будет так. Применяя данный прием, вы можете использовать, писать текст на, любой, практически на любом изображении. Главное, правильно его подобрать. На этом урок закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте внизу подписаться, нажимайте внизу подписаться, ставьте ваши лайки и также присоединяйтесь к моему блогу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Всем пока!